Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Французский средний танк 8 уровня Бураск, карта Малиновка Игрок Михалыч 264 Ну вот так, при хорошей маскировке можно позволить себе играть и так да? Приехал, сам посвятил Откатился подальше от куста и выстрелил еще и в засвет не попал. Ну, ну кто знает механику, тот -то показывает результаты выше среднего, да, как минимум. <laughs> да, от куста достаточно откатиться, чтобы он в прицел был непрозрачным, и тогда ты не попадаешь в засвет. Ну, опять же, да, при определенной прокачке маскировки. Счет. Два, один На левом фланге еще потихоньку там тяжи ползут на горку Кто-то кто не ползет, кто-то стоит на базе Я недавно прям тоже был в бою Было по три или по четыре тяжи всего в команде Я был тоже на тяже Полз туда на горку, полз А вражеские тяжи остались на базе Вот где сейчас, к примеру, сидит КВ-1С Только это, внимание, был бой на десятках и вот, где вот КВ-1С, там камушек, там вот сидели три вражеских тяжа. Причем один из них был Маус. Ну, Маус, понятно, да, попал в поле, там, к примеру, две арты в бою. Танк медленный скажет, ну его нафиг куда-то ехать, буду я стоять играть на респе. Может быть. Итак. Пока затишье. Стрелять не в кого, никто здесь на правом фланге не светится. А если и светится, то в него не пострелять, потому что он за укрытием. Счет 2-3. Поехал Бураск вперед. Скажет, ну его вот тут сидеть. Да, светить некого. Урон наносить некуда. Там что, утопился, что ли, кто-то? Вот так, да в наглую Бураск заезжает. Два выстрела, два пробития. И безнаказанно, спокойно уходит. Ах, немного не хватило, там 69 единиц прочности остается у Т-26. Счет уже 2-5. Где они там все по кустам слились, непонятно. Летит один чемодан, летит второй. Вам что, стрелять не, некуда больше? Или все, все в кустах, никто не светится? Как Т-26 сейчас прозевал эту атаку? Бурас по-любому светился, он хотя бы один раз перед смертью мог ему накинуть. Какой-то контужный Т-26. Тут еще Шкода полетела вперед. Счет уже 3-6. Вот такие карты и предназначены для быстрых, подвижных машин с хорошей маскировкой, да, вот так, приехал по кустам. Быстро сменить позицию можно, вот на тяжах, конечно, на такие карты попадать весьма некомфортно, так как я до этого упоминал, что Маус там сидел за камнем. Но Маусу, конечно, тяжелее всех, самая медленная машина. Вот, пожалуйста. Чуть до конца не свелся, снаряд куда-то в землю зарылся. Поддавливает, поддавливает там на левом фланге. Ну где-то же тут Т-28HTC должен сидеть. Вот он, обнаружился. И в чистом поле побежал Бураск. <смех> Снаряды летят от арты. И там-сям вот Т-43 пробил разок. догоночку таки. Это уже по шкоде там сразу два чемодана прилетает. А тут не прокатит. Бураск попадает за свет. Надо прятаться. Еще пробитие уже минус... Половина прочности даже больше. Еще летит чемодан мимо. Да, Бураску на этом фланге ничего особо не светит. Поехал он обратно, возвращаться к базе, к союзникам. Счет 5-9. 5-10. АМХ-50-100 уничтожает бизонта. Ну там Е-25 уничтожает Т-150. Есть пробитие еще две штуки. Ну и все. Песенка с Неудачных выстрелов Прям очень Мне кажется даже, ну тут видно было, что не попадет Тут же даже упреждение практически Игрок не брал, я не знаю, насколько У Бураска быстрые снаряды, чтобы так стрелять Ну, в принципе, достаточно Быстрые 1250 И счет уже стал 8-11, не все так страшно И плохо 8-12. Да, не страшно и плохо. Втроем против семерых. Шкода там сидит, все, боится высунуться теперь из за здания. Что там, мало того, что Арта накидывает, там еще и вон Т-28. Два пробития. Ну что, Блоха добивай, есть. Блоха добивает Т-43. И, по-моему, блаха все подкрадывается к ней. Айрел. А Бураск на перезарядке помочь ничем не сможет. Ну, если только потом наказать обидчика. Успеет. Это уже выстрел отчаяния. Там, ну, понятно было, мимо. Бураску надо было уходить на КД. Он выбрал вот такой способ разрядиться, вместо того, чтобы не тратить снаряд. А просто уйти на перезарядку. 10-13. Шкода там полетела вперед, Видно, там тоже летят. Раз, чемодан. Два, чемодан. Бураск поджидает лиса. Это охота. Охота за лисой. Шкода готова. Ситуация, я бы сказал, прям Ситуевина. Один барабан, два уничтоженных противника. Еще от Т-28 успевает Бураск скрыться. Летит чемодан. Опять мимо. Много-много мажет арта. Они могли уже давно Бураска прикончить, и все. Еще один чемодан рядом ложится. Неумелые артоводы. Бураск, походу, решил сначала попробовать разобраться с Т-28. Не знаю, конечно, насколько это правильно. Учитывая, что сделать это, не попадая в засвет, крайне сложно. Надо мало того, что самому подсветить, еще и при этом отстреляться, не попасть в засвет. Потому что две арты смотрятся, ледятся. Куда мог поехать Т-28? Да, здесь его нету. Учитывая его подвижность, далеко-то он скрыться не мог. Может, прям тут где-то недалеко сидит в кусте. Нет, он все таки не сидит в кусте. Он едет и... Успевает. Успевает заехать за холм. Надо Бураску срочно, срочно его догонять, пока он не успел развернуться и занять позицию в каком-нибудь кусте, пока он в поле. Успевает Бураск. Есть, удается его уничтожить и при этом еще не попасть в засвет. Был седьмой уничтоженный. Ну что ж. еще две арты. Не скажешь, что самое, самое сложное позади. Когда у тебя 223 прочности, и ты, ну, фактически на картоне. Карта большая. Времени 4 минуты, да. К примеру, если арта в разных углах карта, это может стать проблемой. Даже настолько быстрый аппарат может не успеть. Ну, арта сама приехала на заклане. Минус один, и при этом Бураск не засветился, не знаю, у арты, походу, очень маленький обзор. Вторая рота тоже могла не сидеть на месте. Вот сейчас угадай, куда он отсюда поехал. Налево, направо. До конца боя три минуты. Ну, время еще есть, в принципе. Бураск может еще всю карту по кругу успеть объехать за это время. Гураск не стал заморачиваться, решил поехать встать на захват. Ну, в принципе, с одной стороны правильно, да, потому что сейчас вот прокатаешься, время потеряешь, арту не найдешь и получать ничью в такой ситуации. Ну, вот и арта. Есть, второго снаряда хватило, чтобы уничтожить девятого противника. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.